И снова всем привет, с вами снова Хищные Машины на канале Optimus Кит И э, давайте-ка мы с вами сейчас поездим, ежедневный бонус мы забрали э, В этом выпуске я поезжу на 20, 28 уровень, пройду И сравним сейчас с вами танк Аминатора, вот этого сейчас немножко прокачали его Добавили атаки и еще с одной машинкой. В общем, в принципе, смотрим. И э, ставим, конечно, пальчики вверх, пишем комментарии. А потом в конце вы еще напишите свое мнение по поводу, какая же машина лучше. Ну, а я оставлю свое мнение. В общем, ребят, погнали. И первый у нас будет танк -обинатор. Сейчас мы на нем проедем 28 уровень, пройдем и узнаем же, насколько это крутая машина. Я, кстати, недавно е ⁇ купил, только-только обкатываю, ну, как вы поняли, что насчет даже до конца не прокачанная. Ух ты, ух ты, как мы упали, давай, давай, давай, давай, давай, давай сверли, сверли, давай, давай, давай. давай, давай. О, вс ⁇ нас сверлили. А, что-то нам не хватало. Не хватало немножко, наверное, так и не хватило. Сейчас надо кристалликов собирать как можно больше и улучшить. Ну, а пока вторая попытка. Нужно все-таки уровень-то пройти. Как это, не пройдя уровень, я могу сказать вам, как вообще машина. Я хотел давно поделиться с вами такой точкой зрения. Если вы согласны, то напишите об этом. Если не согласны, тоже об этом напишите. После обновлений, ну, как-то посложнее стало. Много всяких машин добавилось, этапов, трассы, по-моему, немножко даже поменялись. Э -э, кто со мной согласен, я уже сказал, пишите. Кто тоже не согласен, тоже пишите. А пока мы полетели, полетели, полетели, перелетели, потому что э -э, ловушки для нас вот такие, это уже конкретно ловушка. Ничего мы с ней сделать не можем. Не успеваем мы пока пробить Нужно кристалликов собирать, чтобы атаки побольше у нас было. Но пока, как говорится, имеем то, что имеем. И едем вперед. Давай, ракета. Ракета из этих самых, как его. Господи, из комиксов Marvel. Ракета. Енот. Прикольный, кстати. Наверное, один из самых любимых моих персонажей. Если вы тоже его любите, ставьте... Плюсик в комментариях, я буду знать, что я не один такой, кому нравится. Енут ракеты. Прикольный чудак. Вообще, мне понравилось, кстати, немножко отойду в сторону. Понравилось. Ух ты! Ух ты, ловушка, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Ух ты, не получилось. В общем, дверь мы разбили, но выехать не успели. Нам помешал танк. Не надо было про ракету вспоминать. Вот уже начинает мне немножко ракета. Не сильно так нравится. Вот. Э -э ну, а что же будет у нас за второй персонаж? В общем, Танкоминатором мы не справились, 28 уровень пройти не получилось. А проедемся-ка мы на Берсерке и посмотрим, кто же круче, Берсерк или Танкоминатор. Вы как, ребята, думаете, получится ли на Берсеркере пройти 28 уровень или не получится? Я думаю... Да что думать, надо проходить думаю думаю он погнали спин сейчас крутанем посмотрим наши бонусы Ух ты, защиту нам дали кристалликов 10 процентов и еще пять процентов 10 процентов защиты 10 процентов кристалликов ну спасибо и на этом на этом э, погнали трассу я уже немножко подучил немножечко и я так понял что то здесь надо кстати тоже стратегию буду применять как применял э, при этом когда буран открывал помните ребят в предыдущих выпусках э, стратегия заключается в чем если мы не можем уничтожить противника мы его уменьшим вот берсек пробил дверь вообще практически в лед ну атаки у него немножко то побольше чем у танк -минатора. я думаю это временно Сравнение такое у нас будет немножко субъективное, потому что Берсерк-то все-таки прокачан полностью, а Танкоминатор еще не до конца Ну, что поделаешь, Кристаллики-то тоже нужно зарабатывать, а топтаться на ровном месте мне не хотелось бы, ребята Ух ты, пух, ты видели, как только что было опасно, но Берсерк справился сколько провалов здесь вертолеты летают только машину ну, вообще вот этот вертолет если честно с ракетами меня немножко напрягает а больше всего напрягает то что его нельзя сбить хотелось бы его уничтожить ну блин ребят кому что тоже такого хотелось бы что, ну разработчики реально ну издеваетесь над нами сделайте так что можно было его сбить а то у нас как-то ракетами торпедами своими таранит а мы ему ничего сделать за это не можем Ну это как-то несправедливо ну по крайней мере вот танк мы тоже кстати вот уничтожили практически моментально и застряли на циркулярке. Она нас пиляет теперь пил... давай уже давай давай кувыркайся и жизни оп супер полный полный баг жизни Ух ты как, получилось, видели, я даже не знал, что там ловушка. И Берсерк справился с заданием. В общем, ребят, пальцы вверх, Берсерк пока круче, всем пока-пока.